А, друзья, с вами Азера, мы будем записывать вместе с кем. С кем. Oh, oh. А, у не буду зараваться. Так, ну что, давай. Ты знаешь, как играть в смертельный забег? Ах, ты ж, все-таки знаешь. Ну ладно, я думаю, ты почему играешь? опа па я посиди. <сёк> так, как это работает? Как Блин, ты че? Думал, ты что-нибудь играть? В... Да, вот это вот я и вот и думал. И я хотел, что. Е -е. <сёк> ну сейчас. Самая лучшая ловушка. Так надо вообще их Да в смысле? Кнопка где? Тут нет кнопки, это не ловушка, потому что. А зачем ты активируешь, если я даже не подошла? Нееет! Я думал, ты там. Блин, я зацепил. Ладно. Да выим. Ой! Вот ну. проходим, вот проходим, вот проходим. Оп. Так и здесь, так здесь самая плохая голову. Нет нет, нет, нет, нет, нет, последняя. У меня последняя жизнь, у меня последняя жизнь. Так. А куста мы... нет? За что? Почему? Так, ну я сейчас точно. Ты где? Ты где? Я тут, я тут. Ах, боже, собой. Слава... Ах, кусток, сорку. Ну хоть там ускорение в инвентаре есть кобер красный. А куда мне дальше идти? А, тут хвостик. Господи, ты мой. Так, а ты где вообще? Ты вот ведь... почему я тебя не вижу? А ты где? Я вообще сейчас прохожу в парку. Если я сейчас умру, у меня движение не осталось. И тебя сейчас к себе ты пехну. Я тут вот. Так. А, ты, ну, а мне как... Сейчас, погоди. Все. Нет, нет ловушек вот беги дальше вот пока что Ну, ну не ловушки не активированы это вообще пройду быстро очень так вообще за нет нет нет, нет. Рас, рас, рас, рас. вот тут вот да бэм. это моя последняя жизнь я тут сдохну Нету. Вообще нас ещё нету Бывает как? как? Как? Как? Как? Как? Как? просто? Как? Как просто? Самый изи пуртку -пур. Как просто? Вот тут, вот тут, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот вот так, вот вот так, вот вот так, вот Куда, куда разогнались? куда разогнались, милые люди? Да как? Как тут, как ты, как ты так? О, черная дыра. А, я пошел. А, а не-не-не! Давай! Не бой, да? вижу а, упади, упади, упади, упади, упади, упади, упади. Пади, ты не упадешь. Так. Mm. Что это? Ты не должна пройти. Ты не должен пройти. У меня 4 FPS есть. Yes. Mm. Один. Все. Ниус! Минус один. Где проходить сейчас? все. У меня последняя зная. жизнь осталась. Ну вот и жизнь-то. Это, это, это, это. Да крон! Это Нет. очень много. Это очень много вообще. Вот. Ну, просто изи уровни. Э -э -э -э, куда разогнаюсь? Куда разогнаюсь? Куда разогнаюсь? Куда разогнаюсь? Надо. О, а! минус один. Это такая вот Самая легкая победа в истории смертельного забега. Минус. Нет! Ну, сейчас, я, сейчас я покажу как надо по-настоящему по по пахнуть и уметь выигрывать я же Так <кười> <кười> <кười> да я опять. А почему я? Ладно. Ты, даже... ты... А, да? ты даже не пройдешь ничего у меня. Минус. минус. Ты уже жизни. Вот, поэтому тебе даже не суждено выигрывать. Оп, минус. Я жизнь просто такая. и сейчас Что? будет одна жизнь я... да даже Что? ничего не делал почему такой тупой почему я учился играть в эту в эту оп, оп. а почему я не смог? я нажимаю пробел а он не прыгается ну Что? я не знаю Нет, нет, нет, нет, сзади, сзади, сзади, сзади, сзади. Вот она. <санкрыл> да блин. У тебя же так издал? Да. Что? Да. Ура! Я сейчас быстро пройду вот так вот минус раз так, но ну я сейчас точно выиграю всех. Так, погнаем Вот так вот, вот так вот делаем вот так. А там есть ничего? А ты думал что? Оп минус оп оп раз оп два оп и оп четыре его. <departed skeletons> Нифига себе, а че за дитя такое? Там что-то красное. Да я хотел пройти, но не получилось. А <genocide> нечестно. Да блин. даже не стараюсь но вот там эта ловушка на я тут буду стоять даже вот как? ты? ты? знаешь, как как первый как? как? Как, как, как. Просто, ну-ка... Как... Как... Как... Как.. как? одна жизнь заками ты где Исп... зачем мне ТЭПА? Давай раунд начнем, Да блин. Тут и челики были что ли? Ну ладно, всё, я двигаюсь. А я, я с читами, с читами. Какое читами? Это просто команда вот такая. С, вот НИК. Да, ты Кыты наносим. Оп, я сейчас. Автора! Я сейчас выиграю, может, даже не надеяться. Ну ладно. Да. Так, тут Понятно, собираю. с тобой. Блин. Ну ладно, ты из жизни это еще не так не надо. Как говорится. А, читы! Тут, тут раньше, тут всегда лестница была, чтобы подниматься. Поэтому не надо, но ну, нет. Ты там на лестнице стоял! Я воду я просто ну ты на записи посмотришь, просто как я засоединялся сейчас. И Победа. Да какая изи победа! Да какая-то изи победа. У-у-у-у. Ты не выиграешь. Оп, проходим наверх. Проходим наверке. Проходим наверке. Проходим наверке. Проходим на эфке. Проходим на Всё, у меня а в смысле? Хотя... У тебя еще одна жизнь. Потому что там чекпоинт есть. <realism> да а в смысле? <rules> Ой, господи. Я до Гашана еще ни разу не доходил, если что. Гошка, гошка. Гошка не надо, пожалуйста, не надо. <сínt> <сínt> не, толкай, не толкай, не толкай, не толкай, Георгий, блин. молодец, Георгий, ушел. Оп, проходим раз. О, проходим два. У, проходим три. О, похоже, оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп Скажи какая, скажи какая дверь. Нет. Yeah. Скажи. Я пени зайду сейчас. Э, что у меня тут, санти? Э, э, санти, ой. Yeah. Я пени зашел, у меня осталась одна жизнь. Вот. Ладно, все хватит. А с вами был я, Зазерн, и кто? Утка, вот, подписывайтесь на меня тоже, вот.